так ну вот пробуем точить шкив закрепили деталь за вот эту часть заготовки за цилиндрическую часть надеемся что, что биение будет минимально проточили сняли наружную часть заготовки здесь были отверстия на этом в этой заготовке уже имеется имеет паз под шпонку значит цилиндрическая поверхность под... вот необходимо сделать шкиф с нее так вот что мы сделали. У нас есть. У нас была деталь значит, с большим шкивом. Значит, в ней уже сделано было отверстие и шпонка. Значит, вот эта ступенька. Значит, мы что сделали? Мы проточили и убрали отверстие, так сказать, часть. Значит, наточили уже столько стружки. Вот. После этого проточили паз размером. Вот практически 8 миллиметров. 8 миллиметров. И глубиной глубиной по 10 миллиметров. 9,66. 9.66. Значит, вот у нас есть этот размер 10 миллиметров. Теперь возьмем резец, у которого профиль совпадает с профилем шкива. Значит, и проточим данную заготовочку вот все точили вон какая стружка наружная поверхность заготовки точили вот какая стружка Сливная все идет. Жодная температура. Высокая. Стружка аж, аж синяя. Вот. А здесь, смотрите, какая. А здесь... Вот она какая стружка. Вся мелкая. Вся мелкая. Но почему? Потому что очень маленький съем. Очень маленькая глубина съема там по одной и по две десятки поэтому она заворачивается и вот каким образом так ну что испытание как коллега говорил значит эксперимент да пробуем пробуем нет Но вот если учитывать, что ремень в масле Ремень в масле Но он не полностью садится туда